Приветствую вас, зрители и подписчики моего канала, с вами Вена, И сегодня мы переходим в Рим Total War, в первую игру, первую часть Рима. И здесь мы тоже будем играть исторические сражения. Я подумал, что почему бы и нет, почему бы не взяться и даже за самые старые игры серии Total War, в том числе и за Рим Total War, потому что я проходил, получается, уже Medieval, Empire и Наполеон, вы сейчас можете увидеть на канале. А вот Рима у меня еще не было, так что решил я взяться и за эту игру замечательную, которую многие, к сожалению, сейчас недооценивают. Ну ладно, что ж, у нас есть на выбор 10, получается, исторических сражений. Это довольно большой список, я на самом деле не ожидал в Риме увидеть столько много битв. Я думал, что там от силы 2-3, потому что я их на самом деле никогда не играл. Даже я не знаю, что тут, как они выглядят на самом деле. И очень интересно мне, на самом деле, было бы поиграть. Но вот у нас есть 10 битв. Опять-таки, разработчики, похоже, что, наверное, в алфавитном порядке, то ли в каком порядке битвы эти расположили, либо же просто рандомно как-то, как только им удалось, так они их и закинули <coughs> в этот список. Потому что тут, опять-таки, не по датам. Если посмотреть даты, то тут вообще все в разноброс. И самая первая битва по дату исчисления — это у нас битва при Аскулуме. Давайте начнем именно с нее. Сначала прочитаем описание. Пир, царь Ипира, начал свою военную карьеру с 12 лет. По матери он был родственником Александра Македонского, и после его смерти оказался втянут в войны наследников Александра. Он сначала потерял, а потом вернул себе престол Ипира, провозгласил себя царем Македонии, но практически сразу же был вынужден уступить его. Пир всеми силами пытался подражать Александру и даже утверждал, что тот является ему во сне. Даже после потери македонского трона он жаждал завоеваний, чтобы быть похожим на своего кумира. Ну, в общем-то, можно было бы тут написать не кумира, а родственника. Ну, ладно, как бы там ни было. Как раз в это время посланники из Тарента попросили его помощи в борьбе против западных варваров, называвших себя римлянами. Варваров, да, конечно, римляне варвары, это интересно. Пере не нужно было долго упрашивать, и в 280 году до нашей эры он высадился в Италии. Предпринятая им попытка предложить римлянам посредничество в регулировании конфликта между ними и тарентицами была отвергнута. Победы над римлянами при Гераклее было недостаточно. Для победы во всей войне, хотя бы хотя после этой битвы он винулся прямо на Рим. Кстати, именно тогда противник Пира в битве при Гераклее, Апи и Клавдии, впервые ввел в римскую армию, ставшую впоследствии знаменитое название, Децимацию, то есть казнь каждого десятого. Ну, соответственно, кто не знает, это специально было... Сделано, чтобы дисциплина в армии была на достойном уровне. Но я думаю, что те, кто знам... знаком с Таталваром, вполне знают про данное дисциплинарное наказание в отрядах, да, в армии. Ладно, давайте дальше. Пир надеялся привлечь на свою сторону римских союзников, подластные Риму, города. Но все закрывали перед ним ворота. И он был вынужден зимовать в кампании настолько близко от Рима, что он мог видеть дым римских очагов. Интересно. Описание, кстати, очень длинное, что довольно удивительно. Я тоже не ожидал такого увидеть в сражениях Рима-1. В 279 году Перво забновил наступление. На этот раз он двинулся к побережью Атриотического моря, методически нанося удары по римским колониям. Возможно, он надеялся, что местные жители поднимут восстание и принкнут к нему но римляне подготовились к противостоянию, отправили ему навстречу армию под командованием С Сульпиция Савериона и Децима Муса. Две армии встретились у реки Ауфит, немного выше того места, где за 63 года до этого произошла кровавая битва при Каннах. Благодаря битве при, Ал при Алскуле появилось выражение первого победа» — Победа одержанная такой ценой, что фактически превратилась в поражение. Сам пир после этой битвы сказал: Если мы одержим еще одну победу над риблянами, то окончательно погибнем. Нет, знаете, по-моему, там по-другому, если в Википедии прочитать, то, если не ошибаюсь, написано, если мы одержим еще одну такую победу, то. Я потерплю поражение, по-моему, так он вот сказал. А не окончательно погибнем. Что это означает? Типа их там всех убьют. Ха-ха-ха. Нет, конечно. По-моему, он такого не говорил, так что... Ну, можете почитать в Википедии, если что, напишите в описании, ой, извините, в комментариях. Если вам интересно, прочитайте, потом отпишитесь. Ну что, давайте начнем это сражение. Мне прям интересно, заинтриговали разработчики таким описанием. И, в общем-то, таким количеством битв прям кажется, как будто разработчики тут очень постарались. А, смотрите-ка, я могу начать битву, похоже, что за две разные армии или нет? Нет, я по-любому буду играть за Рим. Ну, тут что у нас есть такого интересного? У Рима, кстати, армия, как мы видим, состоит из ранней, ранних гоплитов, ранних принципов, триарий и велитов. То есть это чисто стандартная армия Рима, если играть за него в начале игры. Причем здесь мы можем даже выбрать сложность. Вот это, конечно, интересно. Советы, конечно, я убираю. Насколько советник будет помогать вам играть Ну, я не знаю, зачем здесь советник нужен Поэтому, наверное, разработчики в будущем просто избавились от него в исторических сражениях Он здесь будет только, наверное, мне мешать Можем, кстати, посмотреть еще и армию наших противников Но тут у них будут фалангиты угу. Рекруты-копейщики, пельтасты Прашники, лучники Ну, тут небольшое количество застрельщиков получается Много у него копейщиков которые против нашей кавалерии направлены. Но против, кстати, принципов они будут справляться ничуть не лучше, чем принципы, так что, скорее всего, фалангиты здесь будут разбиты очень быстро. Проблема в следующем. У нас получается застрельщиков только разве что велита. У них есть лучники, есть пельтасты, есть еще прачники. Плюс у них есть еще боевые слоны, но боевые слоны это тоже будет небольшая проблема. Наши велиты их застрелят очень быстро, и они будут уничтожены. Ладно, давайте начнем, Посмотрим на поле боя. Всегда нужно учиться даже у врага. Начало третьего века до нашей эры. Военная слава наследников греческих полководцев Отряды. воплотилась в Берии, царе Эпирской. Но юное римское государство хочет сохранить свое влияние на итальянской земле. Две державы сошлись в Аскулуме на юго-востоке Италии. После целого дня потраченного на незначительные столкновения в холмах и лесах, Пиру удалось выманить римлян на решающую битву лицом к лицу, где он должен стать. Героем дня. Слоны и фаланги против римских легионов. Смогут ли римляне сдержать напор рвущихся вперед лучших греческих воинов? Или они будут сметены и потерпят крах? Ага, разработчики нам очень вежливо. Ну, точнее, как сказать. Как я и хотел, сделали мне паузу небольшую. Да, тут есть некоторые проблемы для меня. У меня немножко проблемы с управлением, потому что на стрелочке перемещаться как-то не очень по карте. Давайте сейчас немножко настрою, а потом вернусь. Так, вот я заметил такой момент, что немножко тут все сделано однобоко, что ли, или грубо. Плюс у меня очень быстрый курсор, и настройки можно сделать только в меню в основном. <laughs> ну ладно, фиг с этими настройками. Давайте я сейчас попробую все равно здесь победить. Отряд. У меня армия довольно-таки неплохая. Отряды. Да, принципы и гастаты это хорошие юниты. Но я ошибался. Я думал, что у него копейщики, но у него пикинеры. Пикенры, кто не знает, что время первом, что во втором примерно одинаковые И это имба против пехоты. Так что нужно избегать нам пикинеров, либо же атаковать их с тыла или с флангов. Так что сейчас мы будем думать, как бы тут поступить. Хотя тут даже пауза-то и не нужна, нафиг она тут нужна будет. Мы ж не нападаем. Так. Блин, еще и у меня сильно большая сенса здесь в игре. Так. <смех> Кавалерию мы попытаемся с фланга завести. Правда, я не знаю, наши полководители, наверное, если умрет, ничего хорошего не будет, да? <смех> наверное, да. Если подумать. Так, знаете что? Я думаю, мы оставим в центре триариев. У врага практически нет кавалерии. Так что нам нужно наших пехотинцев, которые умеют драться против пехоты, ну то есть э, гастатов и принципов, завести с фланга. Очень это желательно сделать. И чтобы были как можно меньше потери среди э, среди хороших отрядов мы, короче, их отведем на фланге. Так, ну что, давайте посмотрим. Велитов, мы отменяем режим перестрелки, они потому что не должны у нас перестреливаться. Это, в общем, не нужно. Что ты еще скажешь? Так, а вы, да, если что, стреляйте. Если что, увидите огонь тем, что у вас есть. А, так, подождите-ка, враг там, я смотрю, побежал, да, прям резко. Втопили они. Отряды. Так, причем они решили вот на этот фланг сосредоточить свое внимание. А тут не у всех Фринципы. стоит Фринципы. еще. Ёма. Фрин. Так, все стрельба по готовности. Так, посмотрим, чего там. Скоро сможете стрелять. Ой, так они смогут только стрелять, когда они уже совсем близко будут. Уже будет поздновато, наверное. Так, они опустили пики. Тут у нас бежит генеральская конница. Но она, в принципе, разобьется от Аптриарев. По идее. Не знаю, как будет на самом деле. Я просто смотрю, где тут у меня Гастата. Сложно понять среди этих отрядов, когда нет таких четких... Четких отметок что ли? Как, например, в других играх Total War в будущих. Тут, по сути, все отряды одинаковые, блин. Элиты. Элиты. Элиты. Элиты. Элиты. Так, застреливаем. Давайте-ка этих слонов. Ага, кавалерия, моей бежит. В атаку. Ну, принимайте кавалерию. Тут у меня легкая какая-то пехота, я смотрю. Давайте-ка мы их атакуем. Начинаем заходить с фланга нашими <coughs> гастатыми принципами. Здесь у меня вот принципов один отряд тоже, пускай обходит их. Нужно не допустить, чтобы они нас атаковали. Так, от слонов мы избавляемся, да? Или нет, не очень мы избавляемся от них. Но они нас месят, я понял. Так, здесь мы в кого врезались? В легкую пехоту. И она, кстати, режет мы их. Вы что, смеетесь? Кто это такие, блин? Опустите как камеру. А, так это, блин, копейки, ⁇ мое, Легкая пехота. Да, игра великолепно описала врага моего. <смех>, легкая пехота. Ну, конечно, это, наверное, легкая пехота, но она очень опасна для меня, блин. Можно было бы написать, в принципе, копейщики, почему бы и нет. Так, ну слонов все, мы отразили их атаку. Ага. Давайте, нападайте с тыла на стрелков. Тут в принципе все могут уже нападать Вот вы на них нападаете Давайте С тыла Давайте все в атаку идите Слонов мы главное убили Сейчас можно их и пехоту добивать Конец, конец, извините Так, так, так. Отходите. Ага, конница снесла их легкую пехоту, застрельщиков. Давайте. Возвращайтесь, забивайте на них вообще. Какие-то застрельщики сраные навки не вам нужны. Ага, они развернулись, блин. ⁇ -мо ⁇ Что происходит? Ч а ⁇ -а, а, закончились боеприпасы, ⁇ -мо ⁇ Так, даже не знаю, что делать сейчас. А -а -а. На пельтастов разогнали, да? Атакуйте. А, они уже все убегают. Окей. Можно тогда атаковать вот этих ребятишек. Давайте с флангов. Так, так, так, отходить. Давайте в атаку на них. как они же только что насмотрели смотрели на меня так вот давайте вы их атакуйте И как бы Мансити здесь рядышком Это что? Это Все, все, давайте зажимайте со всех сторон. На нафиг. Кавалерия в спину прям влетает, ну да, это наверно жестко. Все здесь разгромили, там разгромили. Толководец, блин, выживи давай. <смех> Не надо умирать. Да, тут по сути теперь все самое главное, это чисто вот их окружить, этих пикинеров, и разбить. Основная армия-то уничтожена. Остались только пики. Да блин, вот обойдите как-нибудь, ё Зажали. Ой-ой-ой. Беги-беги-беги. Можем атаковать, в принципе, вот этих солдат. А, смотрите-ка, они еще и вернулись. Вот это да. Давайте, зажимайте их. Они еще умеют поворачивать свои войска. Классно свои фаланги, то есть хотел сказать. Так все пельтасов там разбили. А здесь непонятно, что творится фаланги там, все конец. Давайте, осталось всего, по-моему, две фаланги на карте. Нужно их добивать. Там еще есть войска, но они похоже отступают. Трусы чертой. Так, ты отступать. Догонять отступающих. Сы. Что это такое вообще? Какой-то наглеш. А, ну они похоже отступают. Потому что что-то как-то прям целенаправленно бегут к нсу вот там особенно солдаты. Которые... Догоняйте их всех, убивайте. <клес> Давайте все в атаку. К центру. Все, мы победили. Осталось отступающих догнать. И вот тут тоже отступающий есть. Давайте, давайте, давайте догонять. Стрельбу оставляйте свою. Как вот, ага, все, я понял. Вот так, просто мочить их. Не надо обстреливать. Что-то моя кавалерия догнала их все-таки, нагнала и порубали еще парочку голов хорош в игре кстати как-то можно отключать музыку потому, потому что я до этого вот отключил музыку хм, я не помню как но вот как-то можно давайте атакуйте Вот у меня звук, например, нет теперь действий. Ладно, потом разберусь. Пока что догоняем, убиваем и побеждаем. Как достойно. Как-то достойно Рима. Блин, они уже просто, да, у меня обесилившие, у них усталые пока. Типа они еще могут сражаться, но мои уже все. Устали и не готовы к, к сражению. Давайте сейчас догоним фалангитов. Атакуем с фланга. Опаньки. Влетаем в них и... Кавалерия просто отступила. И команда еще отступила. Ай, жесть. Серьезно, как они могли отступить? А, так они, оказывается, еще и погибли тут частично. Жесть. А в чем прикол? Что делать командующий? Он сейчас умрет, просто, смотрите. Нет, его пропустили. Я думал, не пропустит. Ну ладно, мы, короче, держали победу. Они уже просто отступают. Конечно, глупость немного получилась кавалерии. Завершаем. Но мы убили 810, они у нас убили 402. Ну да, мы, в принципе, хорошего победили. Хотя можно было и лучше. Ну что ж, всем пока удачи. Надеюсь вас увидеть в следующем видео.